здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить баклажаны со вкусом грибов на зиму пожалуй сложно встретить более вкусный полезный и недорогой экзотический продукт нежели баклажаны они представляют собой восточную овощную культуру имеющую приятный нежный вкус идеально сочетающиеся с различными блюдами из мяса, рыбы, круп и других овощей. Существует более сотни способов приготовления баклажан на зиму, и сегодня я расскажу вам, как приготовить баклажаны со вкусом грибов на зиму. Для этого нам понадобится полтора кг баклажанов, одна головка чеснока, один пучок укропа. 1,5 столовой ложки соли, 70 граммов уксуса, 80 миллилитров масла растительного, перец острый по своему вкусу. Из этого количества продуктов у вас получится 3,5 литровые банки. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем баклажаны кусочками, опускаем их в кипящую воду и варим 5 минут с момента закипания воды с баклажанами, регулярно помешивая. Затем даем им немного остыть и стечь в воде. В это время измельчаем чеснок, режем укроп, бойкий перец. Потом все это смешиваем с баклажанами, добавляя соль, уксус и подсолнечное масло. Теперь раскладываем по банкам, и стерилизуем в течение 15 минут с момента закипания воды. Затем закатываем, переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания. Вот все и готово. Если у вас баклажаны со вкусом грибов получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее. Давайте сделаем этот рецепт еще лучше. А я желаю вам приятного аппетита!